График Атас очень функционален, здесь очень много различных настроек, поэтому мы сейчас уделим достаточно много времени ему. Итак, график у нас состоит из верхнего меню. И также у нас есть левое меню, которое скрыто в режиме обычных свечей. То есть, когда вы только загрузили график, у вас видно обычные японские свечи. И чтобы вам получить доступ к меню кластеров, нужно выбрать нужно выбрать кластера здесь такой мониторчик стоит режимы вы выбираете кластера у вас расширяется свечки появляются сделки и соответственно у вас слева в меню появляются различные режимы футпринта что у нас здесь есть у нас есть пять режимов футпринта в котором есть несколько различных отображений то есть есть фильтр по объемам что здесь у нас происходит если мы выставляем такой режим мы видим количество суммарное контрактов проторгованных по каждой цене в этой свече то есть здесь и покупки и продажи по биду по аску все вместе все смешалось и мы видим общую картину и также для удобства здесь есть градиент который показывает, насколько крупнее объем в кластере относительно других баров на графике. Причем, обратите внимание, анализируется непосредственно видимая часть графика. То есть, вот если вы смотрите на вот эти свечи, которые на графике, то вот этот объем, он как бы самый большой относительно вот всех этих объемов видимых. Если вы сейчас сожмете график, то здесь объемы могут меняться. Заходим здесь в настройки кластеров, и вот здесь есть пропорция по всем барам. Эта пропорция учитывает все бары загруженные. Когда пропорция по всем барам снята, то учитывается только выделенный на графике бары. Если вы сделаете этот градиент в районе 50%, то у вас намного больше появится таких подсветок и это даст больше шума, но ну, для кого-то возможно это будет полезная функция. Мне нравится э, всегда делать более экстремальные значения, чтобы видеть более значимые кластера, уровни и так далее. Следующий режим э, это объемы, но подсвеченные по дельте, то есть если у нас э, зеленая ячейка, значит здесь был перевес покупателей над продавцами. Красный наоборот. И обратите внимание, интенсивность подсветки в этом режиме отвечает за экстремальность перевеса именно дельты. То есть вы видите объем, например, вот 191 контракт суммарный объем, а вверху 404 контракта. Оба кластера красные, но 191 контракт он более яркий чем 404, потому что здесь перевес продавцов был больше, чем в этом кластере. Как это проверить? Вы можете включить дельту и сравнить. Видите, здесь перевес минус 173, а здесь минус 122. То есть, что вы можете здесь сравнивать? Во-первых, вы можете смотреть чисто на объемы по цифрам, и вы можете... Понять, где в каких местах были крупные объемы и посмотреть интенсивность перевеса. То есть, помимо того, что вы видите просто, кто здесь был продавец или покупатель, кто победил, по яркости вы можете понимать, насколько этот перевес был большой. Следующий режим – это гистограмма. По сути, это профиль в каждой свече. И вы визуально можете видеть, где в свече был максимальный объем, как он был распределен. Это первое. Второе – вы сразу можете сравнивать этот объем друг с другом. То есть эти свечи отображают пропорционально накопленный объем в этой свече относительно друг другу. то есть если вы видите профиль тоненький, вы соответственно можете понимать, что здесь было проторговано мало контрактов, то здесь уже было их много, или вот здесь например их было много шли-шли вверх здесь очень много объемов свечка закрылась внизу то есть тут помимо того, что пин-бар стандартный да, еще и очень много объема Максимальный объем вверху, закрытие внизу, то есть что-то конкретно в этом моменте было не так с покупателями, что-то у них не получилось. И как-то какое-то краткосрочное время цена здесь снижалась. То же самое и здесь. Если кто-то знаком с профилем объема, есть такие формации, как P и B. Это когда рисуется свечка и максимальный объем колоколообразный внизу. Это она напоминает букву Б английскую или букву П английскую на растущей свече. И если есть такая свеча и реакция цены, то это один из самых простейших разворотных паттернов, которые есть в профиле объема. Да и вообще он в принципе самый такой простой в объемном анализе. Если кто-то не знал, можете понаблюдать за такими формациями. Они достаточно часто оказываются разворотными, по крайней мере, краткосрочно. Буква P, но тут очень важно дождаться еще реакцию цены, чтобы, не, чтобы это не просто была буква P да, или B, потому ну, что вот здесь, например, вот была буква B, но, как мы видим, цена успешно мотнулась еще ниже, то есть здесь должна быть совокупность факторов, это уже больше про стратегии, то есть... Такой режим, казалось бы, достаточно очевидный, достаточно простой, но имея, имея определенный багаж знаний, которые, кстати, вы можете черпнуть на блоге у нас. Ну, очень много статей написано и по профилю, и, и по футпринту. И там вы можете себе найти очень много различных формаций. Так, следующий режим – Digital Volume Profile – это тот же режим, что и предыдущий, но вместе с цифрами. Здесь то же самое, но только уже по дельте идет раскрас. То есть профиль плюс дельта. Можно смотреть, где, в каком объеме, кто господствовал. Последний режим – объем плюс сделки. Здесь в левой колонке суммарный объем прошедший по цене, а в правой колонке количество трейдов. То есть 234 контракта это может быть один трейд на 234 контракта или 234 трейда по одному контракту. И вот здесь в правой колонке отображается за сколько трейдов набрался такой объем. Вот, например, 234 контракта здесь за 18 э, трейдов сформировался. А, например, объем 354 контракта за 134 трейда. То есть здесь били крупными ордерами, можно сразу сказать, потому что более крупными ордерами, здесь били более мелкими ордерами, потому что сделок было намного больше значит, средний объем сделки был меньше. Можно сравнивать те места, где крупный объем формировался небольшим количеством сделок, а где крупный объем формировался большим количеством сделок. Все сводится к тому, чтобы искать какие-то закономерности, определенные, которые вписываются в логику, в вашу логику понимания рынка, анализа сделок покупателей-продавцов, и теории аукциона и так далее следующий режим у нас это сделки здесь по сути похожие режимы на предыдущие только вместо объема здесь количество трейдов то есть совершенных сделок не объем этих сделок а именно сколько принтов было в ленте по этой цене вот 271 здесь тут там, 9 и так далее То есть здесь можно смотреть крупные искать крупные всплески Мест, где совершалось именно много сделок. Либо наоборот, искать участки, где у нас было мало сделок, и отслеживать реакцию на такие проторговки. Здесь то же самое те же самые трейды, только с подсветкой по дельте. То есть, красные это маркет продавцы победили, зеленые маркет покупатели, гистограмма из этих трейдов. Та же гистограмма, только с, с отметками в виде чисел, сколько было. И гистограмма с числами, но перевес от, отображается еще по дельте. А, time – это время. То есть здесь у нас идет подсчет по секундам. Единичка – это секунда. То есть семерка – это 7 секунд. Во время формирования этой свечи, то есть вот в эти 5 минут с 11 10, до 11.15, цена была здесь одну секунду, здесь одну секунду, здесь одну, здесь она была суммарно 7 секунд, здесь она была 26, 26 и так далее. То есть вы видите разбивку, где цена останавливалась, а где проходила быстро. И таким образом вы можете понять, где были такие консолидации по времени. То есть где цена останавливалась, долго никуда не могла уйти. Это тоже интересный режим отображения, здесь можно по-другому посмотреть. Если вы видите, анализируете крупные кластера, ну, давайте сравним дневной график, например, и посмотрим, где цена, где цена была долго. И был ли здесь крупный объем. Насколько здесь цена была долго, относительно других участков, то есть вот в этой свече реально вот здесь видно крупный кластер, то есть цена очень долго торчала именно вот в этом участке. Относительно вот этого участка намного больше времени. Но тем не менее, если мы включим объемы то мы увидим уже другую картину, что на самом деле объема максимального было больше всего вот здесь. И это тоже повод для того, чтобы найти какие-то определенные закономерности. то есть Сравнивая объем и цену, вы можете понять, что здесь цена долго торчала, но никакого интереса с точки зрения объема здесь не было. То есть уже никто не торговался, никто не торговался не покупал и не продавал так активно как вот там вот здесь но скорее всего здесь именно на старшем таймфрейме на таком как часовик <сёк> дневка я думаю будет поинтереснее время поанализировать так вернемся на пяти минутку следующий режим Bidask это стандартный футпринт стандартный в понимании Больш, большинства трейдеров. и Этот Футпринт отображает слева продажи, справа покупки, то есть слева маркет продажи, справа маркет покупки, но у каждой сделки есть обратная сторона то есть слева маркет продажи, сведенные с лимитными покупками, а справа маркет покупки, сведенные с лимитными продаж, с продажами. И именно этот факт он открывает различные возможности интерпретации футпринта, например, такие, как вы видите вот здесь множество продаж. И после этого цена пошла вверх. Вы можете интерпретировать этот момент, как лимитный покупатель схавал все продажи агрессивно и не пустил цену вниз. А в этот момент, когда цена... Здесь имела максимальный перевес продавцов и пошла ниже. Здесь можно по вот этому моменту судить, что продавец здесь продавил и контролировал котировку именно в этот момент. Здесь достаточно гибко можно подходить к анализу футпринта, но очень важно отслеживать реакцию рынка, потому что от этого очень многое зависит от интерпретации определенных моментов. Если не нравится такой э, вид с окрасом полностью зеленый или красный, можно разделить э, на вот такой вот вид. Это следующий режим называется Bedass Clader. Мне нравится лично вот этот больше. Не знаю почему, хотя тот вроде бы должен быть более наглядный, но именно мне на глаз больше ложится. Видимо из-за вот этих белых э, отпечатков пустых, как бы э, более контрастно выглядит перевес, который, например, я мог отслеживать. Гистограмма делит bid ask пополам и, соответственно, можно анализировать и смотреть визуально, где было больше продаж. То есть как бы два профиля склеены: один профиль склеен с маркет продажами, другой с маркет покупками. Здесь то же самое с цифрами, только со значениями. Это с профиль окрашенный по а, дельте, и здесь у нас отображается перевес а, бедов асков. Это чисто дельта а, профиль. То есть здесь именно профиль отображает перевес а, чистый покупателя над продавцами или продавцом над покупателями. Тоже достаточно информативный вид кластера, потому что здесь есть и данные по сделкам на покупку и на продажу, и визуальное отображение разницы. И последний режим в Бидаске это Imbalance. По этому режиму у нас написано несколько статей, также есть несколько видеороликов по этим статьям сняты. Посмотрите, очень интересно, потому что здесь по сути отображается дисбаланс, сравнивается не бит и аск на одном уровне, а сравнивается бит с аском по диагонали. И когда есть такие перевесы покупателей над, над продажами по диагонали, они подсвечиваются либо зеленым, либо красным цветом. У нас даже есть индикатор стейки Imbalance, и этот индикатор как раз он визуально подсвечивает этот перевес на графике. Вот если мы его сейчас загрузим быстренько. Вот вы увидите те места, где этот перевес именно в имбалансах присутствовал. Его э, можно настраивать, я имею в виду Imbalance в графике Footprint, можно настраивать в настройках чарта. Он настраивается процентами. Перевес в процентах, 300, например, если мы ставим, то э, у нас э, должен быть на 300% процентов э, либо продаж, либо покупок. Э, в этой связке должно быть больше. Можем выставить 500%. И получим более жесткий дисбаланс один из вариантов использования э, футпринта и последний режим дельта очень многие любят этот режим потому что он как раз отображает перевес чистый покупателей над продавцами либо наоборот подсвечивает его видно где цена проходила без каких-то значительных перевесов, либо наоборот, видно очень хорошо поглощение. Это очень полезно, если вы ищете развороты в текущем моменте. И когда вы видите какие-то паттерны, например, свечные, то дельта очень, очень сильно может помочь. Потому что, например, вот этот пин-бар – он, помимо того, что он сам по себе Достаточно красивый такой, да, С хвостом, с длинным, с маленьким телом В районе открытия Но еще и куча продаж внизу Которые Просто съели Лимитные покупатели И вот все это привело К тому, что цену вернули обратно Под открытие, под open И несколько свечей с, Следующих Цена росла до Вот такого поглощения уже и, ну то есть очень интересно можно находить такие поглощения в хвостах свечей отслеживать реакцию цены здесь объем с дельтой множество данных вот этот вот мне тоже по душе та же дельта только еще и в виде профиля то есть она прям еще нагляднее показывает плюс можно визуально сравнивать соседние бары, насколько перевес в соседнем баре был больше или меньше, и от этого уже тоже отталкиваться. Мы прошли весь футпринт, все режимы рассмотрели. Если у вас есть вопросы, задавайте.